Привет аудитория! В эти выходные у нас очередной 268-й карте UFC. Будет два титульных боя, один президентский. Так, ну давайте разберем президентский бой. Майкл Чендлер против Джастина Гейджа. Джастин Гейджа, когда начал драться в UFC, дрался как запроски рубака. Особо не придерживался геймплана. Ну и поэтому чередовал там победы, поражения. Я уже там особо не помню, сколько чего было. Но не суть. Как только он начал драться вдумчиво, начал более-менее придерживаться геймплана тренерского он начал выигрываться и дошел до хабиба хабибу проиграл так вот почему я это говорю толковых борцов гейджи не попадалось то есть первый толковый борец борец на уровне действительно это хабиб так вот майкл чендлер майкл чендлер майкл члендер майкл чендлер пришел с билатора в он в билаторе уже был чемпионом Несколько раз что-то терял пояс Опять завоевал вот, Но пришел он в UFC В UFC ему вторым же боем после победы дали титульник Но в титульнике он проиграл Чендлер недооценил Оливейру И улетел на кого-то во втором раунде Так вот, Джастин Гейджи еще раз повторюсь, Джастин Гейджи не встречал нормального борца, и как только он встретился с Хабибом, все, он проиграл. Майкл Чендлер у нас неплохой борец. И после того, как он проиграл Оливьери, чтобы выйти на титульник, ему надо будет обязательно побеждать Гейджи. Побеждать Гейджи в ударке, ну, не знаю, после того, как Хабиб показал пробелы в борцовской технике Гейджи, я думаю, что Чендлер просто, просто обязан этим воспользоваться, потому что ему надо побеждать. Зарубаться с гейджи – это не вариант точно. Потому что, ну да, он может попасть, Чендлер взрывной, но я бы на месте Чендлера не стал рисковать, перевел бы Гейджи в партер, в партере бы или на Ground, and pound, или Удушение. Поэтому. Два варианта. Если Чендлер будет в обороте, а я думаю, что он переведет э, гейджа в партер, то есть большая вероятность, что он его сможет там задушить. Но если Чендлер будет зарубаться с гейджа, то я думаю, не, не потянет он гейджа в стойке, не верю я в это. Поэтому я притоплю за логику и выберу победу Чендлера. Болевым, удушающим или сдачи. И коэффициент там очень приятный. 12. Поэтому я выбираю эту ставку. Но есть альтернатива. Те, кто не верит в Чендлера и верит в победу Гейджи, могут также выбрать победу Гейджи в третьем раунде или решением судей. Там тоже неплохой коэффициент 3.75. Поэтому делайте ваш выбор. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Все, аудитория, давайте до следующего видоса. Кстати, кстати, я свои, ну, когда я анализирую бой, просматриваю коэффициенты, и в карте 267 неделю назад, я там записывал два ролика. И мне не хватило времени записать еще два ролика. Я там хотел сделать свой прогноз на Ислама Мхачева и Саню Волкова. Вот. И, кстати, вот эти два коэффициента зашли. В Абери, если изменил, будет написано изменено. Вот можете посмотреть. Кстати, вот два боя с хорошими коэффициентами зашло. Все, аудитория, давайте. Следующий ролик скоро выйдет. Будет еще один интересный бой. Давайте. Пока.